Здравствуйте! Продолжаем рубрику Точка опоры. Вчера мы с вами говорили о том, что очень мощной точкой опоры является пара, отношения мужчины и женщины. Именно отношения мужчины и женщины как два противоположных полюса, объединившись, создают мощнейший энергетический потенциал. По сути, если мужчины и женщины выстроили, глубоко выстроили свои отношения и находятся в большом уважении и любви друг к другу, в очень высоких вибрациях, то их мощь не в, двое раза, не в два раза больше, чем одного человека, а в тысячи, в десятки тысяч, в сотни тысяч раз, чем одного человека. Вот такие мощи, мощности могут открыться при взаимодействии, глубоком взаимодействии мужчины и женщины. И вот на этих мощностях взаимодействия мужчины и женщины рождаются дети и так далее. Мы вчера рассмотрели именно точку поры как пару, но следующий, следующий, закономерно, следующий этап в нахождении точки опоры – это семья. Семья, семья – это когда уже эта пара начинает жить вместе, создавать общее пространство, имеет общие интересы и планы, цели, общее какое-то хозяйство. То есть это уже семья. И вот семья – это, конечно, еще более мощная точка опоры. но Но почему получается, что чаще всего… Люди оказываются в семье э, и не получают той мощи, и не, ре, не реализуют ту большую мощь, которая заложена в потенциале у них. А потому что очень много уходит на трение, много энергии уходит на трение между ними. То есть они просто разрушают друг друга. Они в конфликтах утекает огромное количество энергии. То есть весь тот положительный запас, который имеет э, семья, он зачастую уходит в пустую, уходит на нагревание пространства, как я говорю. И тогда действительно семья живет очень тяжело и финансово, и морально, и материально. То есть это очень тяжело непростой процесс, поэтому создать из семьи именно точку опоры, а не точку проблемы, это задача очень непростая. Почему же вот так сложно, так трудно создать счастливую семью, а потому что в семью входят, как правило, семью создают незрелые личности. Незрелой личности. О зрелости мы уже говорили с вами два, по-моему, дня назад. И я еще раз хочу сказать, что зрелость – это действительно универсальный инструмент для того, чтобы построить счастливую жизнь, счастливые отношения, здари... родить здорового ребенка и так далее. Иметь материальное благополучие полное. И вот, кстати, сегодня, сегодня в два часа дня по Москве вы можете поучаствовать в в открытом уроке. Это открытый урок безоплатный, открытый урок о новых, новом качестве зрелости, о новом хождении в зрелость. Это будет интересный процесс, и кого интересует эта тема, она вообще-то по большому счету, она интересует всех. Потому что незрелых личностей на сегодняшний день больше половина, больше половина незрелых личностей даже в возрасте 50-60 лет, большая часть людей незрелые. Поэтому вопрос зрелости я считаю основной на сегодняшний день, основной задачей, основной проблемой нашего общества. И вот мы решили провести такой интенсив. И первый урок, вот, безоплатный, заходите, посмотрите, вы уже много узнаете. А заинтересуйтесь, пойдемте вместе с нами. Итак, следующая точка опоры – это семья. И семья должна создаваться Зрелыми личностями. то, что незрелые личности, входя в семью, как правило, не могут создать ее счастливой. Как правило, разводятся на первых годах жизни. Как правило, возникают проблемы с рождением детей или рождаются больные дети. Это все не зрелость. Это все не зрелость. Поэтому прошу вас обратить внимание на зрелость личности своей и своего партнера. Только тогда можно создавать такую семью, которая станет мощнейшей точкой опоры во всех, во всех проблемных ситуациях в жизни и принесет вам счастье.